Нельзя забывать, что мы живы, но смертны. Нельзя не мечтать, не расти, не стремиться. Нельзя безразличным быть, тусклым, инертным. Снимите уж маски, откройте уж лица.